Всем привет, вы на канале Зашумим. А, в этом ролике мы с вами рассмотрим установку подогрева руля в автомобиль S, Volvo S40. А, уже приступили к работе, а, руль сняли, достали улитку и проверяем ее на возможность подключения подогрева руля. Первые результаты осмотра говорят нам о том, что свободных дорожек нет. И сейчас будем заниматься э, изысканием возможности для того, чтобы можно было установить туда дополнительный шлейф. Результат диагностики выявил отсутствующие дорожки э, в улитке. Ну и как результат, э, нам необходимо установить сюда дополнительный шлейф для того, чтобы мы смогли подключить подогрев руля. Вот как раз... Вот эти самые дорожки, про которые я обычно говорю, которые мы используем для подключения. Здесь их 9, соответственно, проводов, которые используются, тоже 9, то есть она полностью занята. В нашем шлейфе их несколько больше, и по толщине и по ширине он, в принципе, идентичен штатному. Пока происходит внедрение дополнительного шлейфа в улитку, мы подготовили руль, для перетяжки а также внедрили в него элементы подогрева кожу для перетяжки мы выбрали вот такого плана это кожа со структурой моза, кожа натуральная сами элементы подогрева у нас точно также установлены на оба руля. значит вот эта вот зона у нас греться не будет внизу все остальное у нас обогревается сами элементы подогрева вот такого вот такого вида они очень тонкие и на ощупь не будут ощущаться. А вот здесь вот у нас вот по этой части, внутренней части руля, отсутствует подогрев. Связано это с тем, что мы будем сшивать когда кожу вот в этих местах, чтобы не зацепили столь тонкие нити подогрева и не повредили его. Мы закончили работу с установкой подогрева руля на этот автомобиль. Итоговый результат у нас выглядит вот так вот. Руль у нас перешит натуральной кожей с структурой Монза. Внутри него находится элемент подогрева. Кнопочку мы разместили вот, там, она вот в глубине светится. Обычно мы это делаем вот здесь, вот ну, где-то вот в этом месте. Но, к сожалению, специфика этого автомобиля не позволила нам это сделать. Ну, давайте посмотрим, как работает значит сейчас салоне 21 градус подогрев я вот только включил ну там 35 33 34 градуса что в принципе вполне комфортно ну на этом все спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках